Шо тебе надо, блин? Я моюсь. Лучше полотенце принести. Или бумагу туалетную. А -а. и котятушки с вами мама. Что за хрень? Простите за такое качество записи, но в любом случае с нового хайшки-котятушки, с вами Нелли. Возможно, что сейчас меня многие впервые увидели. Хотя, если вы зайдете вот сюда или сюда, то увидите мою фотографию. Итак, котятки, я хотела обратиться к вам с одной небольшой просьбой. Дело в том, что в том году я сдавала нормы ГТО. И так получилось, что один из результатов не был записан. Вследствие чего мне не выдали медаль. И я такая... На самом деле, было довольно-таки обидно и, черт, я все лето ничем не занималась, даже спортом. Потому что я ленивая жопа. И так получилось, что в этом году я снова должна буду сдавать нормы. А я хотела сделать операцию, чтобы мне удалили пигром. В общем, так как я ленивая пилемешка то все мои мышцы напрочь трапировались. И я тут подумала, Привести себе фитнес-браслет для того, чтобы наконец-то начать следить за своим здоровьем и за количество шагов, которые я сделала сзади. Поэтому, котятушки, если вам известны какой-нибудь хороший сайт, где можно купить себе качественный браслет на руку или сайт с программой тренировок. А если ты другой, то еще лучше. Хо -хо -хо -хо. И, котятушки, если вы еще не перемотали момент с моим обращением, то, пожалуйста, скиньте ссылку на этот сайт в комментарии под этим видео. Что ж, думаю, на этом все. Теперь можно переходить к игре. На самом деле, я долго думала, во что бы поиграть, и в итоге остановилась на осломрении. На самом деле, это все потому, что я обещала одному человеку ее снять. Но я в итоге забыла, и я такая Блэц. И напоследок, котятки. Не забывайте, что у нас также существует официальная группа ВКонтакте, где вы сможете следить как за новостями на моей странице, так и в группе ВКонтакте и на канале. Ну что же, поехали! Ну что же, хаюшки-котятушки, с вами снова Неллил. И это игра House of Slendrina. Хоть какое-то название серии Слендрина я могу прочитать. о о Что ж, давайте-ка на мельдим поиграем. Какие миленькие картиночки! А, а чё я так медленно хожу? Во. Так, но я в любом случае хожу слишком медленно. Мне интересно, как я буду поворачиваться от нее. А, собственно, вот так. Окей. Ты открываешься, ты открываешься, но здесь ничего нету. Там есть какое-то пустое пространство, но нам это не надо. Во всей видимости. я там вижу какой-то ключик. Это же ключ, да? Это... Это... Что? Сландрина, уйди в жопу! О, смотрите, здесь какой-то проход. Меня обманули. <гас> Мамочки, уйди, пожалуйста! А где она? Вот она тут была. Черт, мы только начали. Сландрина, какого хрена ты на меня нападаешь? нельзя так, нельзя так! Нельзя так! Let's. Я подумала, тут кто-то сидит. Бабуся? А ты тут что, забыла? Ей. Я прям вот так вот буду проходить, не оборачиваясь. Какая милая однако рожа. Оп! А ты кто? Ой. Ой. Эм. Эм. Ой! Смотри, ну уйди. Открой дверь. Ясно, так это... А ты что тут забыла? А если я к ней подойду, она меня убьет? Я видела, я видела, фигурка-то исчезла. Лол. Мы нашли ту самую комнату. Комнатушка. Так, тут не... Ни-ни угу. хрена. Окай. У нас с вами имеется два ключа. И пока что ни одной комнаты, где я смогла бы этот ключ использовать. А вы видели, видели, видели эту текстурку Она же была все равно открытая. Пошла в жопу. Спасибо. Интересно, Сландрина может вообще в одном и том же месте несколько раз появляться? Опять у нее мисики пошли. Ног. Э, какая гадость. Так, это комната без ключа, и я боюсь подходить к этому шкафу. Так, Сландрина. Я тебя ждала. Боюсь пота... Муфта. Однажды я в таком шкафчике застряла, когда я его открывала. О, а эта комната открывается на меня. Ва! Она сама меня провернула. Ха -ха. Так, это тоже на меня открывается и меня. Это немножечко так... Пуп. Я не хотела ее открывать. Вы что? Вы совсем что ли, Дуду? Я, конечно, все понимаю, но, во-первых... Какого хрена у Слендринки такой? Офигеть, какой огромный дом. What the fuck? Она прямо... Она в меня вошла, вы видели? -хо -хо -хо -хо. Слендрина, Слендрина. Я, я не знала о тебе. Очень много чего не знала. Так, ее нету нигде. Как-то так. Глядь, и кто там? Ты что там выглядываешь? Что тебе надо, блин? Я моюсь. Лучше полотенце принести. Или бумагу туалетную. Что ж, в принципе, было очевидно то, что ты сейчас отойдешь. Ну что ж, Смотри на... Ты падла! Прости! Но ты реально падла. Давайте сперва войдем в эту комнату. Ключ и использован. И не зря поворачиваемся и, и никого. Да ладно! Так, вот мы с вами дошли до какой-то комнатки. Я, главное, нашла вход на второй этаж. О, а я думала, он кровавый. А он нормальный, представляете? Вау! Куда? Ты убежала. Ага, это как подсказочка, тут что-то... Ну какая же слендрина без унитаза? И что-то в сортире бы и должно. Да ладно, тут ничего нету. А, Слендрина, прости, я тебе, кажется, застала... Ясно. Я же говорю, ну невозможно, чтобы девелопер что-либо не положил в тукзолятор. Это ж священное место. Так, здесь ни хрена, здесь ни хрена, Слендрина нема. Уу. Ключ использован. Шкаф. Непонятная... Ага, это уже ее комната. Семь из восьми. По всей видимости, один в подбалчике. Сл... Дрина, привет. Я тебя ожидала на самом деле. А если я выдую картине? Ни хренашеньки. Окей. Так. Что-то вылезет, да? Вылез ключ. Я родился. Конечно же здесь ничего. Что? не исследована второго этажа у меня не исследован мать его подвал девелопер ты шо ебоба а вот собственно подвал да ладно Ха -ха -ха. привет Слендрина! пока Слендрина. я сейчас чуть не сдох Ух -ух. вот нашли ключ блэд от подвала Теперь понятно, что это было сейчас за хреномантия. Что ж, кто-нибудь помнит, как мы сюда вошли? Вроде отсюда. И где-то с левой стороны у нас должен быть подвал. Господи, а я-то думала... В сказку попала. Ключ использовал. Что у нас будет здесь? А здесь... А здесь мы что должны найти? Хрень какая-то, ни хрена нету. Слендрин? Да ладно, слендрина не появилась. Как же так? Может надо еще какой-то ключ найти? Слендрин? Привет. До свидания. Гляньте, гляньте, гляньте. Рулька. Я тебя видела, падла. Ладно, давайте пойдем в другую сторону. Главное не забутаться, боже мой. Хотя, знаете, есть вероятность, что мне надо что-то найти в этом подвале. Только вот что? Скорее всего, надо было за ней последовать, но нет. Привет. Ты куда такая красивая побежала? Так, это тупик. Сландрина! Да ты где? Заходим и ничего не находим. А нет, мы находим еще одну дверь. Найти что-нибудь, чем можно ее сломать. Ну, в принципе, понятное дело, что не все так просто Окей Надеюсь, я сюда иду Да, я иду сюда Короче, я снова возвращаюсь Понятно Не надо было даже особливо и возвращаться Потому что вот он Вот он Ломик, который нас дожидался Блин, как знала, что что-то здесь будет Слендрин, привет! Слендрин, пока. What the fuck? Что меня ждало за этой дверькой? Откройся, падла. Паутина, паутина, паутина, паутина. Меня тут ждала паутина. И какой-то сундучок. О! Господи, три зеленых черепа тронуться. Не хочу, не хочу, потому что мне кажется, что Сзади меня будет стоять вот эта семейка Только смотрите, здесь на фотографии у них есть лица Особенно у Слендермена Если это Слендермен Но почему-то в игре у них все не так Может когда-то они были хорошей семейкой, но что-то пошло не так Ну, собственно, я знала Я знала, что это будет... поздравляю! А, спасибо! Конец. Что это? Ой, Сандрина. А, мне зачем я это сделала? Я же хотела, чтобы ты меня убила. Сандрина, постой! Сандрина, верни! Сандрина, на Сандрина! Использован, точно, вот же я комната Она должна, должна, должна на меня здесь напасть Давай, убей меня, спасибо Спасибо тебе, Боженька, спасибо Не надо, спасибо О, да ладно Тут даже такая концовка есть Классная Не, честно, я впервые вижу, что когда я нажимаю на нет У нас не просто гейм овер Так, ну реклама это стандартно Эх ну что ж, вот такая вот эта игрушка. Ну что ж, если вам понравилось это видео, то не забудьте впендюрить свой царский лайк под этим видео и мужескую подписку на мой канал и на группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании. И пожалуйста, не забудьте о том, что я вам говорила в начале видео. Что ж, всем пока, котятки!